Итак, друзья, может кому-то это видео будет полезным. Сейчас мы займемся колкой дров. Я кое-что объясню в размерах и в более правильном правильной колке дров. Итак, друзья, размеры оптимальные 40-50 сантиметров. Чурака. Не знаю видно нет ну, вот примерно 40 50 сантиметров. это оптимальный вариант подходит для всех печей практически кпд у такого размера будет высокая все остальное свыше этих размеров будет улетать просто в трубу кпд останется совсем мало так что если вы заготавливаете дрова сами то постарайтесь заготовить их в этом размере во первых их колоть удобно один раз не поленитесь потом вам будет легче колка дров займет у вас не столько много усилий как бы вам сейчас я вам покажу как это все происходит вот чурак витой размер его примерно 40 сантиметров сучкастый да друзья и колон выбирайте такой чтобы он подходил вам и ложился в руку так как литой чтобы не нанести себе травмы и тому подобное. И он будет колоть сам практически. Итак, сейчас мне помогут снять видео, как происходит колка дров. Но не рискуйте, где-то будет колоться одной рукой. Так что не забывайтесь, можете лишиться пальчиков. Находите на чужаке, на сухаре трещину в которую стараетесь попадать да, друзья, еще березу заготавливать если вам нужны дрова этим годом значит заготавливайте ее с весны и желательно колоть ее сразу, пока она свежая иначе потом она просто забоксает ее будет тяжело колоть если же вам на следующий год нужны дрова значит Заготавливайте их, старайтесь в осени, чтобы колоть зимой березу. Она колется хорошо в двух случаях, когда она свеже, спиленная, и когда зимой она застывшая. Ну а сухары, их колоть можно в любое время года. Так что смотрите, сейчас я вам покажу на практике, как это делается. Да, регулирую, чтобы что было. Вот так, друзья, витой Чурак. Мы его раскололи. Желательно его колоть двумя руками. Оптимальный вариант по эти возьмем чуваку больше. Также находим желательно в нем трещины. Вот он раскололся. Не повторять, опасно.